Привет, меня зовут Антон, на днях к нам пришла партия паракорда различных цветов, в том числе вот такая радужная, его немного, но на несколько пар хватит, вот такие вот разные цвета у нас будут, давайте это уберем, Сейчас покажу что получается есть одна пара вот таких веников с флуоресцентной рукоятью то есть вот эти рукояти набирают свет и в темноте светятся также есть обычные черные классические вот такие темно-синие есть вот такие черные с такими блестящими вкраплениями видно нет это на видео вот это уже пошли с новой партией паракорда вот такие вот черно-красные красные вот такой вот радужный цвет такой темно-радужный светло-радужный вот такой вот черно-зеленый цвет на данный момент цвета все эти в наличии можете выбирать заказывать мы с радостью вам их отправим Всё. всем спасибо пока